Все просто, у нас там есть классная квартира, 80 квадратных метров, квартира уже с ремонтом. Дом сделал настолько капитально, мне кажется, если будет землетрясение, вот все рухнет, а вот этот дом останется. Квартира, блин, огромная, я не знаю, что делать с этой площадью, но в ремонт вложили душу, вложили бабки, причем не маленькие, а, ремонт сделали на совесть. Ахун большой, раз, два, три. Здесь горы, там горы, река, все это прям перед нами. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья, ну что, сейчас прям преддверие Нового года. Я прекрасно знаю, что у всех новогодние корпоративы, да, новогоднее настроение. Во всей России уже снег лежит давно, а у нас, к сожалению... Или, к счастью, снега нет. Но зато есть снег в Красной Поляне. Это не может не радовать. Друзья. Сегодня что мы сделаем? Сегодня мы поедем в комплекс, который давно уже стоит, давно уже обжитый, комплекс большой. Его видно, наверное. Да, видно, наверное, отовсюду. Он находится у нас на Донской, микрорайон Донской. И, собственно, зачем мы туда поедем? все просто у нас там есть классная квартира 80 квадратных метров квартира уже с ремонтом она уже полностью упакована заезжай живи кайфой 80 квадратных метров друзья мои для сочи это прям более чем нормально более чем вот более чем более потому что э, средние площади все таки по сочи это 30 там 40 ну край 50 метров друзья 80 это тот момент когда ты можешь Заехать и еще полквартиры сдать в аренду Шучу Да, Однозначно, квартира большая Продает наш близкий, так скажем, партнер да, Который помогает нам со всеми ипотечными делами да, То есть он является ключевым звеном в одобрении ипотек И проведении самих сделок Друзья, в квартире уже был, был неоднократно квартира сделана хорошо сделана на совесть блин 8 80 метров а цена у нее сейчас скажу цена друзья мои цена у нее 200 тысяч за квадратный метр всего лишь 200 тысяч с ремонтом полностью упаковано полностью готова заезжая живее а, там две спальные комнаты да то есть а, для большой семьи Квартира, в принципе, идеально подходит. Она на продаже стоит относительно недавно. Есть вероятность, что скоро уйдет, да, но мы со своей стороны должны вам предложить, мы должны вам показать, рассказать. Еду потихонечку на комплекс, и сейчас все вместе посмотрим. Итак, друзья, нахожусь возле самого комплекса. У нас здесь закрытая территория, магазины, все-все-все-все здесь есть, рассказывать не буду. Видеонаблюдение у нас здесь тоже имеется. Но основной, собственно, плюс этого дома... У него просто безумнейший вид на горы на море море видно здесь чуть-чуть и на весь город а у нас здесь есть парковка парковка у нас здесь прям на территории нормальное окружение вот сейчас стою вижу что я вижу южный парк я вижу Комплекс раз-два-три вижу большой ахуна тоже отсюда вижу и сейчас вам все покажу друзья Дом сделал настолько капитально, мне кажется, если будет землетрясение, вот все рухнет, а вот этот дом останется. Поверьте на слово, он сделан капитально. Цена у нас 200 тысяч за один квадратный метр. В принципе, в принципе можно немножечко поторговаться. поверьте на слово, чуть-чуть, да можно. Я думаю, Игорь, собственника зовут Игорь, нам немножечко подскинет. Друзья, собственно, вот дом, он за мной, такой большой, красивый, нарядный. Сейчас стою на площадке, покажу, какой, собственно, вид у нас с преддомовой территории. И будем потихонечку подниматься в квартиру. Друзья, вот, собственно, наш дом, огромный, красивый, нарядный. Горы, город. И горы. И вон большой охонок, он там вот далеко а, виднеется. Естественно, друзья, вот здесь вот никогда ничего не построится. А, виды хорошие, дом видно издалека. Вот, собственно, у нас территория. А, везде все в камерах. Вот, кстати, камеры. Вот они они. Там еще камеры. У нас здесь ворота можно заезжать. А, вход с этой стороны. И, естественно, у нас есть парадный вход, собственно, с которого мы сейчас и зайдем. Ну что, дорогие мои. Я уже зашел в квартиру, уже везде прогулялся, уже везде включил свет, везде все посмотрел, все пощупал. Скажу лично от себя, квартира, блин, огромная. Я не знаю, что делать с этой площадью, но, наверное, для большой семьи это будет прям ну, здравое решение. Да, здравое решение, потому что, когда начинаешь искать Большой площадь в городе Сочи, однозначно ты вываливаешься уже за двадцаточку. Здесь мы до 16 плюс-минус умещаемся. Сочи, 80 метров, ну, прям то, что надо. А, квартира у нас большая. В квартире можно, я не знаю, устраивать такие вечеринки. И, я не знаю, можно какие-то вообще разные вечеринки устраивать, и друг другу никто мешать не будет. Да? Но тоже действительно а, квартира большая. Здесь у нас полы а, с подогревом, но ну, это понятное дело. У нас комната 1, комната 2, большая гостиная, кухня. У нас а, шкаф встроенный купе. Причем не один. Ну ладно, не буду заглядывать. А, все, что есть в этой квартире, прям все-все-все, все, что вы увидите сейчас, все остается 100%. Все как есть. Ремонт. Друзья, в ремонт вложили душу, вложили бабки, причем не маленькие. Ремонт сделали на совесть. Да? Тем более, вы сейчас прекрасно понимаете, какая стоимость на стройматериалы и на работу. Однозначно. Это... Нормальное решение, забрать квартиру, кинуть сумки и начать уже жить. Что касается вида из этой квартиры. Горы видно, сейчас покажу. Пойдем еще с другой стороны посмотрим. Кстати, квартира смотрит на две разные стороны. Город у нас здесь тоже видно. То есть, у нас и там горы, и здесь горы, и город. Однозначно вид здесь хороший, ну прям классный. Друзья, теперь давайте начнем по порядку. Прям с прихожей начинаем и с спальникой заканчиваем по порядочку. Это у нас зеркало, это у нас собственно прихожая, вот у нас дверь. Идем дальше. Идем дальше. Перед нами что? А, перед нами а, большой шкаф купе. Здесь мы, можно, я не знаю, можно отдельно в аренду сдавать место там вала. Друзья, вот такой огромный коридор. Но ну, посмотрите сколько места. Отлично. Плавненько перетекаем. Санузел, вот такой санузел, вещи не стал убирать, полотенце пусть висят, вот все как есть, так и остается. Друзья, хороший санузел, полы у нас с подогревом, э, стиралка, ванна, горшок, кстати, инсталляция, обратите внимание, э, хорошая раковина, большая, на всех хватит. Друзья, идем дальше, вот здесь у нас э, большая кухня-гостиная, обеденная зо зона, кстати, стол еще раскладывается, телек почему-то стоит у нас на полу. Не знаю, ну пусть будет так. Вид, вид сейчас покажу. Кухня, кухня красивая, нарядная, холодильник. Все у нас здесь есть. Тремяночка, если вам нужна, она тоже здесь остается. Это идет такой прям в качестве бонуса от собственника. Тремяночка остается. Друзья, виды. Вот они наши виды. Мы видим ахун большой, раз, два, три. Здесь горы, там горы, река, все это прям перед нами. Вот такое вот прям пространство между, не между нами, а перед нами. Да, нам, кстати, вот район Макаренко. Нормальный район. Кстати, даже Сидное отсюда видно вот там. Чуть -чуть видно сильн ладно пусть будет а дальше дальше мы идем в спальную комнату друзья спальня блин огромная это как я не знаю это как однушка в городе Сочи у нас здесь есть шкафчик да то есть можно вещи свои складывать не буду а нырять пусть все так остается кровать столик еще у нас окно да здесь у нас вид на донскую вот такой вид вот эти там видно магазины пятерка Мясо какое-то, я не знаю, опторг, магнит это то, что я вижу. Здесь еще всего навалом. Кстати, горы. А, огромная спальня. А, Робот-пылесос тоже здесь остается в качестве бонуса от собственника. Друзья, вот такое вот у нас здесь еще местечко такое, можно сделать, как не знаю, маленький кабинетик, можно стол поставить, да, там, ноут. Креслица и сидеть э, с хорошим видом, да, работать, заниматься своими рабочими делами. Почему бы и нет? Э, Идем дальше. Да, кстати, кондиционеры. Ну, об этом, наверное, даже и не стоило говорить. Э, Идем дальше. Дальше у нас вторая спальня. Такая же большая, такая же большая у нас спальня. У нас э, кровать. У нас у нас креслица небольшая, у нас хороший вид туда же, на микрорайон Донская. А вот так это все у нас выглядит. Здесь, друзья мои, есть кладовочка. В этой кладовке можно спрятать любовника или любовницу, кому что ближе. Но это ладно, здесь строим материалы, пусть закроем, пускай там они остаются. Друзья, собственно, вот такая у нас квартира. Скажу от себя. Как-то не по-сочински, да, в этой квартире. Объясню почему. Потому что, блин, слишком много места, да, слишком много пространства. Друзья, однозначно для тех, кто ищет квартиру побольше, вот она она. Приходи, забирай. Кстати, собственник тебе одобрит ипотеку. Причем под хороший процент, просто вот по-братски сделает э, хорошие условия по ипотеке. Неважно, какой банк. Ну, наверное, лучше Росбанк, но это не важно. А, друзья, если хотите хорошую площадь, однозначно, вот это хороший вариант. 16 миллионов плюс торг, да, то есть, ну, можно потолкаться, можно попинаться. Какую-то а, скидочку можно себе выбить, почему бы и нет. А, дом достойный, дом уже заселен, а, про район говорить не буду, все, все, все его прекрасно знают. Давно обустроены, а, много местных жителей, школы, сады, поликлиники, я не знаю, магазины, рынки. Все здесь есть, но об этом даже и говорить не стоит. Однозначно нормальный дом. До центра. Сколько здесь до центра? Да, ну, 5 минут, ну, 6. Да, моремол. Да, то есть, а, расположение дома нормальное. Улица Пасечная у нас. А, улица Пасечная у нас. Да, друзья. Тем, кому интересна эта квартира, звоните, пишите. Вы видите номер на экране. А, если вам необходимо... Лично для вас сделать обзор для этой квартиры, зайти там с телефона поснимать, там, пофотографировать, все все-все-все вам направить. Звоните, я с большим удовольствием, собственно, это все для вас сделаю. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках, пока!